Три часа ночи муж с женой лежат в постели, наслаждаются. Тут стук в дверь, жена мужа говорит, «Дорогой, иди сходи, открой, посмотри, кто там». Муж встает с кровати, подходит к двери, открывает, а там мужик под датой стоит и говорит, «Слышь, мужик, пойдем со мной, тут недалеко, толкнешь меня». А мужик, «Слышь?» «Да шел бы ты отсюда! Три часа утра!» И захлопнул дверь, возвращается к жене, ложится назад в кроватку, прижимается к ней. А жена спрашивает, слушай, кто там был? Да какой-то кретин ненормальный, выпивший, толкнуть просил его, а я его послал. «Слушай, ну ты зверюга, а! Быстро одевайся, помоги человеку! Помнишь, мы на днях застряли с тобой, мотор заглох, так какой-то парнишка помогал, целый час с нами возился, бегом, бегом давай отсюда!» Мужик бубнит все буб -буб под дно что-то, а сам идет помогать ему, открывает дверь, а во дворе хоть глаз колей. И говорит, мужик, ты где здесь? Он, да здесь, здесь я. Он, ты где здесь? Да на качелях я.